Вторая карта Best of 3 финала лам-турнира из Узбекистана. Вот такая вот история, дорогие друзья. Приветствую всех, кто сейчас находится на трансляции, ну а всех, кто смотрит в записи. Привет вам, зря не пришли на прямую трансляцию. На манган. И Корши, на Манган 1, и Корши, и команда Корши выиграла первую карту Даст 2 со счетом 16-14. Очень плотный и жутко интересный матч выдался на карте Даст. Ну и тут у нас, как вы видите, на Манганцы продолжают пытаться удивить всех и вся и делают подсадку на зелени. Ну, вот такая вот интересная посадка Правда, зелень при этом саму никто не смотрит Но это и не нужно на самом деле Потому что на зелени никого нет Начинается выход, и тут же сразу флешка в лицо Игрокам команды Корши Чтобы неповадно было и не пытались они выходить Хисут Погиб от рук одного из своих соперников Факре, Твист Ну, куча, куча Просто чего-то непонятного творится Твистс. А почему, подождите, Твистс а чё вообще я не понял сейчас? А, это у нас э, лайфбары так замечательно и по-суперски сработали, да? А как вообще такое возможно? Э, команда Корши Находится в обороне Но при этом лайфбары показывают, что в обороне находится на манган Чё это вообще такое? Странно так, одну секундочку, дорогие друзья. Так, а теперь вот внезапно все нормально. А, прикольно. Кто выиграл на этом турнире? А ну, вот сейчас и узнаем. Как мы можем знать, если финал еще вот только-только играется. Добрый вечер, Фома. Приветствую. Ну, собственно, повторно, я думаю, не стоит э, комментировать пистолетный раунд. Да, давайте просто смотреть за твистцом, потому что твист сделал э, достаточно много э, фрагов. Ну и, в общем, теперь правильно, скажем, на манган находится в атаке и корши обороняются. И, конечно же, для корши это хорошо, что они обороняются. Это дает своего рода... Плюсик в копилочку и есть неплохая вероятность выигрывания второй карты и закончит финал со счетом 2-0. Салют, Саня, как ты? Шахин, приветствую, все хорошо, спасибо, что поинтересовался, а как ты сам? Ну что, энтрифраг, как вы помните, естественно, сделал о доте. Ну и начинается да, в общем, эти а, танцы с бубнами. Твист с даблкилл uh, оформляет, да, доти последний <coughs> И вот таким образом заканчивается пистолетный раунд И теперь 1-0 в пользу коллектива Корши Это старая игра же, многие думают, что это старая игра да, кстати, действительно, я согласен Ни один уже зритель приходил на трансляцию и Говорил, что это старая игра Но нет, многие даже путают уже турниры Потому что это, по сути, пятый лан-турнир Проходивший в Узбекистане Но номерная часть на моем канале Третья, потому что четвертый и пятый Нет, получается, четвертый и третий турнир Прокомментировать технически было невозможно Увы Поэтому пятый по факту будет... Третьим на моем канале. Но имейте в виду, это пятый турнир. Ну, собственно, диглы. Естественно, ввиду того, что пистолетный раунд был проигран, на девайсы денег нет. Всем салам, когда следующий турнир? 28 числа. На мангансе. Робки, Робкие ребята получают урон, но выходить э, боятся Понимают, что там потенциально нужно будет открываться на эмке Тем не менее, один из игроков атаки умудряется проломиться на зелень Его моментально наказывает за излишнюю дерзость игрок с ником Хисус И на наманганцы просто стоят в ребрах Беда а Дотиш вчера за Фергану играл или я ошибаюсь? А Ай, как же я устал. Ребят. Но я же еще даже вчера сказал. А Доти играет за Фергану, потому что его Фергану, простите. Его попросили сыграть, потому что один из игроков Ферганы не успевал прийти. На этом турнире он участвует за команду на Манган 1 За Фергану он играл просто потому, что не было пятого игрока и его попросили сыграть, так скажем, плюсом. Саня, но Кус был в турнире? Нет. Но Кус не участвует в этом турнире. И Бухара никогда не сыграет, потому что Бухары в этом турнире тоже нет. Снайперская винтовка АВП уже появляется у Дельпана. Он попадает в ногу своему сопернику. Ух ты, кал. Вовремя прикрыл, забрал папика. Но Адоти все-таки не отпустил Дельпана. о, еще и ХЛТВ прыгнуло. Ну, очень быстрый раунд, что тут сказать. 3-0. Закончилась череда экономических раундов у наманганцев. И сейчас будем, будем смотреть. Всем салам, дружище. Очень круто комментируешь. Бахром, спасибо большое. Очень приятно это слышать. Я рад, что тебе нравится АВП у Дельпана Все остальные, конечно же, при автоматах У команды Корши, в общем-то, с деньгами сейчас напрягов Никаких быть, в принципе, не должно Ну, а на манганцы играют с калашами Пять штук И я считаю, что это абсолютно правильно Снайперские винтовки здесь не нужны Чё, Даниэль, ты какую-то прям э, дичь сейчас ужасную написал. Я сейчас это... Как его? Немножко не могу в себя прийти от, от такой фразы. А просто потому что... А как он... Если он умер, как он может у меня просить прощения? Типа. Вот этот вопрос меня просто смущает. Но я помню, что Ваня писал, что он э, болеет, у него температура держалась 38. И... Блин, я прямо это... Беда, прям. Беда, если это так, но как он может просить, если он умер? Я вот этого только понять могу. Может, просто как-то неправильно немножко выразился? 4 в 4 поставлена бомба коллективом Корши. На точке... О, простите, коллективом на Манган 1 На точке Б И здесь попытка ретейка от Корши Но попытка ретейка, надо сказать, неуспешная Дельпан просто спасается бегством Потому что ловить 1 в 3 здесь уже, естественно, попросту нечего Ну а победа, естественно, достается на Манганцам Счет 3-1 Но Даниэль Если это действительно так, ну, очень жаль очень жаль, земля ему пухом. Я надеюсь, он в лучшем мире, как говорится, находится. Соболезную и желаю крепости духа пережить эту утрату. Э -э всем его родным, друзьям и близким. Очень жаль. Очень жаль. Даже прям как-то настроение подпортилось. Не вовремя-то совсем это сказал. финал турнира а я уже теперь без настроения. Жаль. Ой, боже мой. Ладно, будем стараться комментировать, абстрагировавшись от подобных новостей. Чемпионат мира по КС 1.6 будет? Нет, конечно. Чемпионат мира по КС 1.6. Кто же его проведет? Если вот кто-то захочет провести, то он будет. Но смысла в этом, в общем-то, не очень много, потому что... 1.6 не является профессиональной Киберспортивной дисциплиной Это место занято Counter-Strike Global Offensive Папик, минус Хисус У Сенсейшена 1 хп Но на Манганце В общем-то в большинстве Потому что все-таки 1 хп у Сенсейшена Это Ну это 1 хп Он жив и по-прежнему может убивать Других оппонентов При наличии удачных э, Стечения обстоятельств, так скажем Но, к сожалению, отдался папик и ситуация 4 в 4 Однако наманганцы принимают решение Судя по всему, разыграть Все-таки именно точку Б И Адоти здесь ждет гранат от своих тиммейтов Вот, кстати говоря, они уже и э, пошли Адоти забегает на хелпу И занимает сразу рука в стандартный раунд для наманган Не первый раз уже это вижу И даже как бы в полуфинале было подобное Адоти, Ибрагимов, по минусу, Акра с Дельпаном остаются вдвоем, Дельпан выстрел и, к сожалению, без попадания, и игроки обороны вновь вынуждены уходить на сейв. Но таким образом на Манган соберут уже второй раунд в этой встрече, и атака у них достаточно медленная, но справедливости ради успешная. Три-два. Аймирза. Здорово. Я надеюсь, я правильно прочитал никнейм. Приветствую и приятного просмотра. А, счет три-два, дорогие друзья. Экономический раунд от коллектива Корши с засейвленной снайперской винтовкой в предыдущем раунде. Здесь снова, кстати говоря, имеет место быть подсадка. А, твистца снова закинули на зелень. А вот э, сработает ли э, эта позиция, ну, это вот вопрос уже другой. Потому что все-таки в пистолетном раунде его там уже видели. И, по идее, теперь на манганс если будут выходить на зелень, ну, определенно должны чекнуть будут э, данную подсадку. <coughs> как минимум проверить ее все-таки, видимо, они должны. Батир Малейкум. Ну, а вернее малейку масалам Ну вот опять же блин минута уже целая прошла на манганцы которые команду фергана в пенале, как хотели, в атаке, сейчас делают, ну, вообще абсолютно непонятно что. Да, выход на точку А. Это, собственно говоря, читается, и это очевидно. Потому что под бананом-то никого не было, и любой поджавший банан игрок обороны уже дал об этом максимум информации. Теперь в итоге ситуация обостряется, и обостряется она благодаря тому, что, опять-таки, игроки обороны успевают поменять позиции на более приятные. Но Дельпан забирает Ибрагимова, и остается один против двоих. 9 хп. Привет из Чехии. Ух, ничего себе. Привет, Чехии. Огромный и большой привет. Из Чехии, кстати, у меня на канале, на трансляции, по-моему, никто еще не присутствовал ни разу. Простите меня, друзья, что не вовремя зашел и написал. Простите, да ничего страшного, Даниэль. Скорбим вместе с тобой. Я понимаю, что тут, как говорится, человеческий фактор сыграл. Ну и если как ты говоришь, ну, что, собственно говоря, тебя брат сам попросил сказать в случае чего. Ну, то тут что поделать. А Доти забирает Дельпана и в результате все-таки не удается засейвить снайперскую винтовку, которую Дельпан старательно э, все эти предыдущие раунды сейвил. Ну, временная ничья. Но, однако, на самом-то деле, не настолько все просто. Если мы повспоминаем, то это винстрик у команды на Манган. АВП, кстати, сначала сейвил, сейвил, сейвил, но все равно купил еще одну снайперскую винтовку. Дельфан младший а у атаки по-прежнему 5 автоматов Калашникова я думаю, ну, типа целесообразность покупки снайперской винтовки по-прежнему по не появилась Ибрагимов прошивает вестца, который, ну, совсем не умело стоял, к сожалению, в этой позиции Да нет, я уже давно слежу тебя, но редко передавал привет А, вон ну как, шахбос? Ну, теперь буду знать, хорошо э -э, Хисус Специально не стал стрелять в э, своего соперника. Просто максимально пытается сыграть сейвово и... Вот, пожалуйста, эта сейвовость, кстати, приносит свои плоды. Э, умудряется забрать Ибрагимова, но погибает от рук Джаппы. И это 4-3. На манган один вырывается вперед. Жаль, в этом турнире Нукуса нет Ну, да, в какой-то степени действительно жаль Потому что у Нукусовцев очень большая аудитория Которая смотрит и поддерживает эту команду Так что, да Действительно жаль Кстати, ты классный комментатор, шахбос, Ну, спасибочки тебе большое Спасибо Диглы у команды Карши снова те же самые проблемы Которые, в общем-то, преследовали их на карте Даст 2 Но на Дасте они, правда, смогли все-таки справиться Но там потому, что был небольшой запас по раундам То есть они первую половину выиграли 9-6 И поэтому только за счет того, что 9 было взято на 3 больше, чем у соперника 16-14 они сделать все-таки смогли Ибрагима забирает калом Ну а тут как бы просто Тут первая половина Нет никакого запаса в раундах И как следствие Ну просто нет денег И как с этим бороться, да? Нужно пытаться играть с пистолетами Здесь твистца отгоняют И черт возьми, как же вовремя он повернулся в этот, Именно в этот момент на него выбежал соперник Сенсейшн и Джапа Против Акры и Дельпана-младшего Дельпан-младший, кстати, прячется в доме а Сенсейшн, кстати, чувствует, что соперник может именно там находиться. Акры в данный момент под балконом. Но ну, а Сенсейшн уже обошел точку, кстати говоря. Сейчас может, может и замечает Акры. Убивает его, прыгает ХЛТВ, бомба установлена. Дельпан в поисках оппонента. Не понял, по-моему, откуда в него стреляли, а стреляли в него с малых песков, и был это сенсейшн. Но, видимо, есть все-таки информация. Ладно, я, я прочитал это сообщение, но... Но, но не буду его опубликовывать, но я понял. <смех> Ягами а, интересная очень информация, интересная, да. Я как-нибудь э, погуглю что-нибудь такое. А вдруг действительно так. 5-3. Медленно, но уверенно на манган соберут раунд за раундом, а команда Корши противопоставить этому-то ничего не могут, потому что у них то нет девайсов, с которыми они могли бы пободаться с оппонентами, а то нету, я не знаю чего, потому что когда у них девайсы есть, они все равно не выигрывают. То есть что-то все-таки мешает Но, например, снайперские винтовки Возможно, которые каждый раунд есть необходимость сейвить Вместо того, чтобы полноценно отыгрывать Я считаю, что все-таки отыгрывать нужно именно Качественно А когда ты три раунда к ряду сейвишь АВП Может, тогда просто не стоит это АВП покупать Потому что оно явно скорее балласт, потому что минусов-то с этого АВП за три раунда, если и был, то один максимум. То есть не профитная эта штука. В гугле вряд ли про это выйдет, но ты можешь спросить у любого узбека. Ну хорошо, у меня есть несколько знакомых узбеков, я спрошу. Тем временем снова прошла уже целая минута раунда. И <смех>, на манганцы, как обычно, по стандарту до сих пор еще никуда не вышли. Чем это объясня... объясняется? Ну, тем, что они сыграли несколько медленных раундов, увидели, что это работает, и продолжают играть э, уже по сложившейся у них традиции. Две снайперские винтовки есть у Корши, как я уже ранее говорил. А одна из них минус сделала, а следом сделала и вторая. Адоти, минус Дельпан младший, минус Хисус, и две снайперские винтовки погибают. А Креп забирает Джапу. А сможет ли забрать Адоти и Сенсейшена? 22 секунды до взрыва бомбы. Есть дефьюз киты. Но, к сожалению, нет. К сожалению, Адоти не отдает этот раунд. И это 6-3. А вот это, в общем-то, немножко меня расстраивает на самом деле, да? Потому что, ну, блин, к такому я немножко не готовился, да? Почему команда на Манган-1 в атаке играют лучше, чем их соперники, которые выиграли первую карту и находятся сейчас, по факту, в сильной стороне? Каким образом корши дошли до той ситуации, где им в обороне приходится отдавать винстрик сопернику в размере 6 матчпоинтов? Ну, это же очень большой винстрик. То есть вот... Карши сделали ошибку на первой карте, отдав 6 раундов сопернику и еле-еле смогли ее исправить. Но вот такую ошибку ведь можно уже и не исправить. Ибрагимов, entry а далее даблкилл от папика. Ну, тут, собственно, говорить, наверное, опять-таки не о чем. Дельпан-младший. Нет девайса, нет вообще ничего. Последнюю гранату он только что выбросил на 20. Ну, и Адотти забирает Дельпана. Как бы подводя черту под этим раундом 7-3 В общем, здесь Ягами написал, что э, Значит, узбеки Ну, вернее, так, давайте так скажем Дословно скажу, что узбекистанцы Говорят, что если ты э, Человек нетрадиционной Ориентации То тебя называют наманганцем И спроси, говорит, у любого узбека Он тебе подтвердит вот, собственно, я знаю, что сейчас достаточно большая аудитория узбеков находится на трансляции Вот подтвердите или опровергните это Скажите, действительно ли это так Просто я в силу того, что, естественно, не узбек Естественно, не знаю об этом Но, конечно, мне кажется, что это немножко неправда Твист минус папик а ответный минус по твисту И 4 в 3 с перевесом за атаку Атака заходит на точку Б Ну какая-то уже прям классика 3 в 3 Ретейк планомерный от Корши, но как добиться успеха в этом ретейке, пока на самом-то деле не ясно. Акры забирает Ибрагимова, и, кстати, Акры даже не стал отворачиваться от флешки, которая вот-вот ему прям летела в лицо. Сенсейшн и Джап остаются вдвоем, но здесь перекрестный огонь нет игроков атаки. И все, кто пришел на точку Б, дорогие друзья, абсолютно все, на наманганцы убили всех. 8-3. Ну Ничего себе, правда люди пишут, что это правда, ничего себе Вы мне сейчас как будто Америку открыли, я прям в шоке Нурсултан, приветствую Ну, здесь очевидный факт, что на Манган в атаке играют хорошо Ну, вообще, в принципе, стоит вспомнить историю, да И мы легко поймем, что на Манганс как раз-таки сильны именно в атакующей части карты в обороне плавают, но атака у них Всегда довольно таки качественная Хотя если вспоминать нюк То там А, ну хотя как там Нет, там атака была слабенькая Они чуть камбэк не получили Поэтому нет, на нюке атака была плохая Но вообще на мангансе неплохо играют В атаке опять же, небольшая поправочка Ну, снова диглы. Как обычно, раунд за два, да У нас та самая ситуация, Кал. Вырубает Ибрагимова, подбирает с него девайс Почему Кал находился там И прошу прощения, почему там находился один э Ибрагимов Почему не было звена, которое бы могло разменять прям сразу И не позволить засейвить автомат Калашникова Для меня лично это загадка, но что есть, то есть 2 в 4 Снова не вижу никаких перспектив на ретейк Сейчас, естественно, будет установлена бомба На точке Б, там уже погибает Вист. а это означает, что кал Один против Против Троих Забирает Адоти, остается половина Лайфбара Ну а после очередной перестрелки Остается вообще 8. Кстати, Сенсейшн отправляется на перерез Своему сопернику а соперник просто по-продумански уходит на ковры, чтобы спрятаться именно там. Ну, папик здесь, скорее всего, не добежит до оппонента. Даже если причем будет бежать. Ну, а остальные тоже, собственно говоря, не найдут. Ой, а вот представляете, что сейчас случайно он попал бы в соперника просто прострелом. 9-3. Блин, даже что-то стало, простите меня, но немножко скучно. Где команда Корши? Они как первые три раунда взяли, так и пропали, собственно говоря. КС 1.6 классика, лучшая игра 20-летия. Да, я, наверное, в какой-то степени соглашусь. Действительно, это не лучшая, но очень хорошая игра. Определенно, есть, конечно, игры, которые лучше. С точки зрения продуманности. Но 1.6 явно является, по сути, эталоном, с которой, в общем-то, и пошли все эти продуманные уже... И исправленные ошибки в других играх Дельпан младший и... Только Дельпан младший, простите, его тиммейки только что убили Свежая информация подъехала Дельпан 1 в 4. Ну, да здесь просто без шансов, черт возьми Просто на мангансе раунд за раундом Раунд за раундом наказывают оппонентов и... Как бы все Оборона вынуждена только сейвить девайсы Потому что у них что не ни раунд, то проблемы с деньгами Ну вот сейчас Дельпан младший услышал Прибегающего соперника Но не понял правда куда он пробежал да? А прибежал он На мидл И это был сенсейшн Пробежал он естественно мимо Яму кстати вообще никто не чекает Разве что вот только папик может забежать туда И увидеть Дельпана, Пана И то далеко не факт И да, он его в итоге не замечает 10-3 Уничтожение продолжается На Манган крушат своих оппонентов Из коллектива Корши Но, конечно же, будет еще Вторая половина, в рамках которой Корши также могут побороться И какие-то раунды это все-таки забрать А может даже и камбэк дать Если у них атака будет хорошая Привет всем из Москвы Акбар Ху Худжа Как? Я не, не знаю, прошу прощения Скорее всего, наверное, прочитал неправильно Но привет и тебе тоже Ну, наконец-то появились э Девайсы У команды Корши Я говорю это Раз в два раунда Но они почему-то все равно Акбар Хужа. А, вот все, Акбар Хужа, Спасибо большое, что поправили меня ну, в общем, да. В Москве привет. Блин, я за Корши голосовала. Ну, а, собственно, что в этом такого? Корши еще имеют шансы на победу. У них, во-первых, выиграна первая карта. А, во-вторых, может, у них атака очень хорошая будет. Бро, ты откуда? Я из Обнинска. Из России. Ну, снова минута Позади. И, заметьте, все активные действия у команды на Манган-1 начинаются ровно через минуту после начала раунда. 45 секунд на таймере, и мы начинаем куда-то выходить. Чему целую минуту-то они сидят? Что там, что должно случиться за эту самую минуту, чтобы атака посчитала, что все-таки пора, наверное, как-то куда-то двигаться? Папик, минус Дже... Джехус, хотел сказать, боже мой, Джехус. Хесус, конечно же. А точнее, Хисус. Ну, снова поставлена бомба на точке А. Ситуация равная. 3 в 3. Твист пытается перестреливаться на дальней дистанции. Сенсейшн тем временем лишает жизни акре. Ну а Дельпан младший также погибает в точке. Твист убегает на сейв. Боже мой, очередной сейф. А ты знал, что корши переводятся против? Нет, конечно, откуда же я мог это знать Наверное, это, мне кажется, даже узбеки не все это знают Хотя нет, наверное, узбеки-то это все знают Но я точно не знал, как бы Откуда я мог это знать просто Но теперь знаю, спасибо Теперь в моей голове чуть больше информации 11-3. Последний раунд первой половины, дорогие друзья. Винстрик на манганцев насчитывает уже целых 11, черт возьми, матч-поинтов. Просто безумно. И это в атаке. Здесь какой чемпионат идет Это лан-турнир э, из Узбекистана, проходивший в городе на манган. А, бухарская команда не играет на этом примере, к сожалению. Энтрифрака от Ибрагимова погибает Акра, ковры потеряли, потеряли контроль, ну, соответственно, над ребрами. И если даже теперь будет перетяжка на точку Б, ну, я не знаю, конечно. Ладно, окей, окей. Вот теперь знаю. Твист, трипл-килл. Ну, граната от джапа, к сожалению, до цели все-таки долетела. Попытка отстрелить от Ибрагимова поджим со спины. Минус от джапы. Один в два остается джапа. Очень сложная ситуация. Кал вместе с Дельпаном. Дельпан находится на точке Б, поэтому, собственно, он будет, естественно, втянут в перестрелку. Ну, Кал должен сейчас, естественно, получить информацию и начать перетяжку к Дельпану. Ну, Дельпан справляется. 11-4. Ну, хотя бы прервали, наконец-то, этот винстрик, а то я уж думал, прям, ну, совсем все будет очень и очень плохо. 11-4... Честно скажу, крайне плохой счет для команды Карши, потому что они теперь перешли в... Куда? <с> они теперь перешли в слабую сторону. Боже мой. Твист uh, покупает Дигл. Ну, возможно, как по мне, не самая оправданная покупка в пистолетном раунде. Все-таки нет армора. Uh, и достаточно небольшое количество патронов в дегле Обычно логичнее всего, когда твой какой-то э, тиммейт <laughs> Что значит, Борис Бритва? Свет, загугли Странно, что ты не знаешь Вообще это, типа, очень странно <laughs> Короче, короче Как установить UCP на винду 19 А, на винду, на 10-ю винду Я не знаю, что такое UCP, поэтому не могу подсказать ну что, корши выходят на точку... Не, не выходят на точку одновременно. Потому что здесь при попытке выхода от Хисуса... Ну, Хисуса просто убили, собственно. Кал переводится как лысый. О, так это же прям про меня. Я тоже как бы не, не очень волосат, как говорится. Ну, волосат, только не на голове. А доти. Второй минус на приеме точки Б. Твист. Садья, боже мой, все Мне здесь даже просто говорить уже, видимо, не о чем Твист с одним хп Где вообще находится-то, господи На точке А он гуляет, пока его тиммейты Точку Б пытаются штурмом взять 12-4 Теперь еще у Корши не будет денег Это прям беда-беда-беда Античит а, Ну, я не знаю, я не пользовался таким читом Античитом, вернее Поэтому не могу ничего сказать Ну да, по-русски кал — это пекалии, так скажем. Даблкил от Сенсейшена, минус от Папика, но от Вист со своим деглом все-таки находит возможность дать хотя бы какие-то размены, которые, ну, в теории могли бы изменить ситуацию, но, как мне кажется, на самом деле изменили ее очень и очень не сильно. Нет, комментатор, он похож на него, он <laughs> лысый и крутой комментатор. <laughs> Спасибо большое. Прикольно звучит. Крутой лысый. Александр, ты откуда? Я из России, город Обнинск. Ну, Твистс, я не знаю, что сейчас пытается придумать, но придумал что-то очень интересное. Просто уходит на точку Б. Через точку Б непосредственно через КТ-респаун отправляется в библиотеку. Ну, то есть, я понимаю, да, что он, конечно, хочет врасплох застать, например, того же самого Джапу или Ибрагимова. И, скорее всего, сначала попадет... Прицел Ибрагимов, но Брагимов еще и Умудряется отстреливаться То есть, типа, ты не пройдешь, говорит 13-4 Но у наманганцев инферно просто какая-то сумасшедшая у, стримила, у стримера голос Классный, человек милый стрим добрый Вай-вай-вай-вай-вай, все Милый и добрый стример сейчас начнет Прям сильно очень краснеть Спасибо большое, ребят, за похвалу Смотрим дальше У коллектива Корши один девайс. Я не знаю, зачем, честно сказать, Хисус сейчас приобрел автомат Калашникова. Но окей, как бы приобрел и приобрел. Хорошо. Осмотрим, насколько сможет реализовать его. Ну тут как бы опять же. Игра от одного девайса, на мой взгляд, лишена смысла. А как мы можем с тобой поиграть в CS Когда у меня стримы проходят э, игр с э, подписчиками по CS А увижу только я. Ты тоже не увидишь, как я краснею. Откуда ты увидишь? <связывая> Ибрагимов минус акрая Ну, сейчас просто начнется та история, в которой э, все игроки, у которых нет девайсов, погибнут. А, Хисус не факт, что сможет давать размены на каждый этот самый минус. А, какая по счету карта? Вторая. Первая карта выиграна командой Корши со счетом 16-14. Это была карта Даст-2. Ну что, джапа. <смех> джапа. Джапа тролль года. Минус твист. Э, твист, прошу прощения, минус калт следом. И здесь... Просто похороны. 14-4. Я столько смотрел, но никак не мог с тобой поиграть. <смех> или я даун, или я идиот. Я никак не мог подсоединиться к твоей игре. Ну так тебе для этого нужно было присоединиться для начала к Дискорду. К моему дискорд серверу Который э, в моей группе вконтакте Есть ссылочка И все, и потом просто Когда я давал анонс о том, что я буду играть Со зрителями, тебе просто надо было Прийти в этот момент и все Ну что, наконец-то появились девайсы Но видимо от этого не очень-то Уши тепло, как говорится А доти ну да, Доти, ну молодец. Вот сейчас просто легкой жертвой был, по сути, для своих соперников. Но соперники молодцы, они о Доти отпустили, там Сенсейшн с папиком прикрывали. И это круто. У тебя какой дис? У меня нет контакта. Я кишлыки. Блин, у меня нет контакта, это плохо, конечно. Ой, Светлана Андреевна, если тебе не сложно, ты можешь скопировать в моей группе ВКонтакте... В описании э, есть ссылочка на дискорд Скопируй, пожалуйста, перешли в чат 15-4, дорогие друзья, матчпоинт Атаков в отчаянии пытается выйти на точку Б И отчаяние заводит Твистца в угол Его убивают, следом за ним погибает Дельпан и здесь, конечно, огромнейшие-огромнейшие проблемы. Есть информация по третьей карте. Ну, если на мангансе ее выиграют, ну, карту Инферно, я имею в виду, то я скажу вам, что там касаемо третьей карты, пока говорить ничего не буду. А Доте минус Акре, ну, хотя, да, мне кажется, что уже очевидно, кто выиграет эту карту. Кал не выигрывает перестрелку с папиком, хотя, мне кажется, позиционно он легко должен был его перестреливать. Иисус, 1 в 4 с поставленной бомбой на точке А. Ух ты, как здесь много соперников там! Вот это сборка кукурузы, черт возьми! Да, по 20 хп, 1 э, на 1. Смотрим. Вот тебе и... Вот, дорогие друзья 15-5 Матчпоинт по-прежнему Корши наконец-то взяли раунд Я прям хочу их Хочу прям их Как бы это, как так сказать Получше, господи боже мой Так Это у нас Вот так Да И это у нас вот так. И товарищ Аза, Лаки, если вы действительно твист, то, пожалуйста, тс, не пытайтесь спойлерить э, исходы матчей. В следующий раз одним удалением сообщений я не ограничусь. Навид приветствую, отличная дикция, навид спасибо большое, я очень рад, что вы оценили мой речевой аппарат. Спасибо вам большое. Ибрагимов минус кал, твист забирает Ибрагимова и со стахел с поинтами пытается, ну, куда-то, так скажем, убегать. Убегать в сторону своего респауна, а соперников четверо. И это не та самая ситуация, в которой только что находился Хисус. Потому что Хисусу было гораздо проще, у него была поставлена бомба и к нему э, должны были прийти... Игроки, ну, вот, в общем, вы сами все видите, дорогие друзья Вторая карта завершается победой коллектива на Манган 1 И счет в этом матче становится 1-1 Дорогие мои друзья, коллективы сравнялись Так вот, касаемо вопроса о третьей карте Спрашивали, будет ли какая-то информация Конечно же будет Третья карта, карта Нюк